Ремонт ванной комнаты, безусловно, один из самых финансово затратных. Ванная, как санитарно-хозяйственное помещение, требует гораздо более вдумчивого подхода к ремонту, чем жилые комнаты, из-за доступа к воде и частых перепадов температур. Помимо этого, ванная комната требует особенной отделки, установки сантехники и специального оборудования, такого как полотенцесушитель или вытяжка. Все это увеличивает стоимость ремонта. Да и чего уж там, саму сантехнику не назовешь бюджетной статьей затрат. Из-за всех этих факторов сегодня мы поговорим с вами о том, что в ванной комнате обязательно должно быть качественным и на чем точно не следует экономить. Начнем с того, что прежде чем делать ремонт, определитесь, а будете ли вы делать перепланировку. Возможно, что-то из ваших дизайнерских идей будет требовать специального разрешения. Все, что может изменить техпаспорт сружения, проводится согласование жилищной комиссии. Это могут быть расширения дверных проемов, установка оборудования, которое повышает энергопотребление, некоторые случаи замены сантехники. Не забывайте об этом, чтобы не нарушать закон. Итак. Если с вашей планировкой все нормально, поговорим о звука и гидроизоляции. Давно известно, что при типовых застройках строители очень часто игнорируют этот пункт, снижая себе затраты. При этом даже влагостойкая дорогая плитка не даст вам защиты от плесени. Затирки со временем появляются микротрещины. Дает проблем с сантехникой, никто не застрахован. Поэтому, чтобы в случае ЧП не затопить соседей снизу, снизить уровень слышимости и защитить себя от войны с плесенью, лучше тщательно проработать этот вопрос. Качественные материалы в этом виде работ просто необходимы, потому что впоследствии они закроются чистовой отделкой. И заменить их без ущерба ремонту будет просто невозможно. Еще одним не менее важным пунктом является разводка труб, а также их состояние. Необходимо предварительно проверить качество труб, если их давно не меняли. Лучше всего задуматься о замене еще на этапе черновых работ. Разумеется, это далеко не обязательно, но за годы эксплуатации в них скапливается грязь и снижается качество воды, а что хуже всего, могут появиться незаметные глазу деформации. Заменить же такую важную часть коммуникации можно будет только при следующем ремонте или случае чрезвычайной ситуации. Помимо этого, лучше всего не экономить на комплектующих сантехники. Например, точно не стоит экономить на кранах, лейки душа, кронштейнах, соединительных шлангах. Последние, кстати, часто рвутся от припадов давления, и вы рискуете получить потоп. Лучше обезопасить себя и соседей таких сюрпризов заранее и не скупиться на фурнитуре. Очень важно помнить о слюнных трапах. Они устанавливаются в напольных душевых кабинах и являются основной причиной проблем с сантехникой. Ведь именно через сливной трап вода попадает в общую канализационную трубу. Трап задерживает мусор и грязь, что препятствует образованию засоров. Другая функция трапов – препятствие запахов из канализации. Лучше всего не использовать трапы с гидрозатвором, иначе в случае, когда вы долго не пользовались душем, пробка пересыхает и запах из канализации проникает в помещение. Выбирайте затворы сухого или комбинированного типа и обращайте внимание на качество, ведь заменить их будет трудно. Ванная комната – это помещение с высокой влажностью, поэтому необходимо продумывать, чем вы будете отделать стены. Если вы выбираете стандартный способ отделки всего пространства плиткой, то будет важна не только сама плитка, сколько действительно качественная затирка. Плитка может быть и недорогой, но вот если вы решите заполнить, швы самой дешевой затиркой, то стоит знать, что некачественная затирка меняет цвет, крошится, плохо отмывается и из-за этого способствует распространению плесени и грибков. Самое обидное, что сами работы по замене затирки трудоемкие и дорогие. Если же вы решили не обкладывать все помещение плиткой, а хотите сэкономить и выкрасить краской стены, не соприкасающейся с водой, то вам придется выбирать между силикатной, акриловой или силиконовой основой. У каждого вида свои плюсы и свои недостатки. Например, силикатная ложится тонким слоем и требует дополнительной подготовки поверхности, а силиконовая имеет высокую цену. В любом случае на краске экономить не стоит, ведь агрессивная среда ванной комнаты может быстро испортить некачественные материалы. Потолок. Безусловно, сначала нужна изоляция. Это поможет защитить проводку и облицовку от небольших протечек, хотя, конечно, и не спасет от сильного заливания. При выборе отделки потолка не забывайте, что конденсат в ванной собирается и на потолке тоже, а где влага, там и грибки. Выбор материала отделки потолка в ванной комнате остается за вами, так как любой материал имеет примерно одинаковое количество недостатков. И тут каждый выберет то, что приемлемо для него. Сантехника. Вопрос о стоимости сантехники – это вечная дилемма. Многие предпочитают ставить дорогую, другие же считают, что нет необходимости переплачивать. Единственная рекомендация, которую тут можно дать – читайте технические характеристики. Качественно – это не всегда дорого, и можно найти вполне бюджетные варианты хорошей и качественной сантехники. Это, пожалуй, все, что можно посоветовать для качественного ремонта ванной комнаты. Теперь вы знаете, где стоит пожертвовать ценой в пользу качества и оградить себя от основных опасностей, которые таит в себе ремонт вашей ванной комнаты. Если мы что-то упустили, пишите в комментариях.